Шаббат есть, а шалому нет. Если по-честному погрузиться в ту самую субботу, умрешь от ужаса. С четверга все началось. ОМОНом устроили налет на Гефсиманский сад. Панику такую нагнали. Разбежался народ кто куда. Самое тяжкое было это видеть арестованного Иисуса. Вот где разрыв мозга. Ведь готовились к восхождению на трон. Представляли победу. Уже и власть в новом Израиле делили. Не вмещается в голове. И даже ни слова не возразил. Действительно, как овца на заклане. Ну и вся ночь превратилась в кошмар. Вдруг повылазили патриоты. Начали рассказывать всякую чушь. Врать стали, мол, Иисус там антигосударственный переворот готовил. Священники. Вот еще одна мучительная боль. Ведь как-никак священники, учителя. Службу творят от имени Бога. Почти боги. А на деле оказались под лицами. Даже Пилат уговаривал их отпустить Иисуса, не виновен. А эти святоши взъелись, ничего им кроме крови Христа не надо. И сами того не заметив, от царства Божие отреклись. Но они закричали, возьми, возьми, распни его. Пилат говорит им, царя ли вашего распнул? Первосвященники отвечали, нет у нас царя, кроме Кесаря. Ну как теперь жить? Враву им давай, разбойника этого, мало он крови попил а Иисуса распни. Кошмар. Помрачение ума. Но это же надо такое сказать. И отвечая, весь народ сказал, кровь его на нас и на детях наших. Избили Иисуса, в кровавую кашу превратили. Уж поиздевались так, что и представить невозможно. Потеряли человеческий лик, зверье. Священники вдруг оказались работниками ада. Ну как после этого жить? Когда уже на крест сдернули, все еще издевались, а он молчал. Все эти страшные издевательства молча терпел. И тут произошло. Небо заговорило. Тьма такая наступила, что не описать чернота. И воздух стал горький, дышать невозможно. Землю так тряхнуло, что горы опустились. Умер мученик, затих, только мрак и в небе, и в душе». Нашлись добрые люди, сняли тело с креста, гробницу дали. Своего-то у него ничего не было. Сотворили погребальное дело. Так эти изверги и тогда не успокоились. Камнем закрыли могилу, опечатали и стражу поставили. Фу, мерзость. Теперь вот в душах наших могила. Мрак и ужас. Покой настоящий. Врагам не пожелаешь. Пожалуй, в могиле лучше. Как теперь жить? Шаббат есть, шалома нет.